Ребята, всем привет! Сейчас хочу записать видео о том, как разбудят людей в казино Вулкан с помощью разных схем, которые предлагают схемы выигрыша. Вот так получилось, что я до этого несколько месяцев назад записывал видео на другой свой канал с обзорами казино. Этот канал называется у меня вся же наша жизнь игра. Вот. ну я там делюсь своими мнениями о казино и в общем, так далее. И я записал одно из видео, оно у меня называлось «Почему не получается вывести деньги из казино «Вулкан». Вот. Меня попросил один из подписчиков, чтобы я такое видео записал, потому что у него были проблемы, он не мог вывести деньги. Но это не удивительно, так как «Вулкан» это мошенники. Но давайте перейдем, я вам прямо расскажу сейчас про схему, с помощью которой людей разводят. Вот. Вот это у меня видео, это мой канал получается. Так, и здесь сразу же я даже прикрепил, закрепил комментарий человека, которого кинули на деньги. Схема очень простая. Человеку написал какой-то мужик. Вот, ну, некоторым, кстати, это очень распространенная, оказывается, схема. По разводу несколько есть там комментариев, где женщина предлагала, то есть мужик, женщина, но еще неизвестно, кто это, женщина или мужик, потому что в Телеграме аккаунт, понятно, что может быть абсолютно любой, может это один и тот же человек. Вот. И получается, что он предложил рабочую схему выигрыша в Лукане, и причем он сам сделает депозит человеку, он воспользуется этой схемой, поиграет, выиграет и деньги якобы пополам Ну вообще, на самом деле, ну такой воды, раз, вот, просто развод чистой воды Ну как можно повестись на такой развод, я не знаю В общем, давайте дальше Получается, что человек считает, и правильно, конечно, логически сразу, что он ничего не теряет То есть если он выиграет, пополам выиграешь вот, и э, он еще останется в плюсе, если схема работает Вот, но опять же, тут, ребята, тут надо вот просто задуматься своей головой Почему, вот почему этот человек, который предлагает сделать депозит, рабочую схему Сам не сделает депозит и по своей схеме не, не выигрывает деньги Вот просто элементарный вопрос Ну ладно, не суть важно. давайте В общем, ситуация такая, получается 5000 депозит делает человек и выигрывает 30 тысяч 30 тысяч он выигрывает скидывает тому, кто ему давал ну, кто пополнял счет, депозит делал получается, выводит на его кошелек, якобы хотя там это все лохотрон полный и потом его кидают его кидают и не выплачивают то есть Часть выигрыша, которую должен был он получить, не выплачивает. После этого человек просто думает, ну схема рабочая, то есть ладно, этот меня кинул, схема рабочая, делает депозит, по этой схеме выигрывает, выигрывает по этой схеме, и потом после этого э, пытается вывести деньги. Ему не выводят и говорят, что нужно еще пополнить. И говорят, там, 5000 рублей пополнить. А вот, тут, ну, вот он пишет, что еще раз сделать депозит 5 тысяч рублей. И, а на счету у него было 40 тысяч. И он получил бан аккаунта сразу же. То есть, получается, он один раз депозит сделал, поиграл, поиграл, выиграл деньги. Пытается вывести, не выводит. Говорит, сделайте еще один депозит. Только он делает второй депозит, и ему просто блокируют аккаунт, и все. Вот такой развод. И причем, если тут посмотреть дальше, то похожая ситуация там была девка. Следующий же там комментарий практически на 30 тысяч наиграл, написала спасибо за деньги, и все. И нифига не вывела деньги. И причем, даже получается, у меня еще одно видео есть про антивулкан. Я писал там тоже э, схема, они предлагали выигрыша и человек написал про офвукан, э, там у него миллион на балансе. Миллион, он якобы выиграл миллион И вывести деньги Но мне вот как игроку просто реально, если честно, смешно Вот, и предлагают Пополнить также ему на пять Он мне как раз написал тоже Спросил, вот у меня миллион на балансе Пытаюсь, хочу вывести Сказали на пять пополнить Но это тоже просто развод, но он, я его отговорил это пополнение делать, потому что никакой миллион там, ни миллион, ни тысячу, ни две тысячи вывести ему там не дадут. И дальше. Эта схема как работает, ребята, у вот всяких вулкан, антивулкан и всякая такая треведень, вот сейчас вам покажу. Вот есть сайт в интернете, ну сразу же его можно найти, легко. Гэмблин, салы продают казино вулкан, Казино Вулкан продают, причем он 1000 евро, Это сейчас еще подорожали они, 1200 евро, а в аренду такое казино можно, вообще за 800 евро есть, в аренду такое казино можно взять за буквально 100 евро заря в аренду в месяц за 100 евро взять такое казино вот получается вот такое казино берут причем но ну, к сожалению сейчас я не могу вам показать здесь потому что они закрыли доступ в админ панель до этого когда-то у меня была доступ в админ панель такого казино я уже записывал видео и там прямо можно настраивать полностью отдачу каждого игрового автомата там подстраивать это все у меня видео такое есть на канале на кстати вся вся наша жизнь игра у меня где-то видео я писал такое уже что как разводят и показывал прямо как настраивают как бонус дают, там, сколько в этом бонусе отдача будет. И получается вот так подстраивают, делают якобы э, выигрыш, человек играет, действительно он выигрывает, схема рабочая. Но на самом деле он делает депозит, выигрывает с этого депозита деньги, причем депозит он делает небольшой, он выигрывает. А потом ему говорят, сделайте депозит второй 5000 для того, чтобы вывести деньги. И как он только делает этот депозит сразу же получает блокировку и вот таких вот людей там сотни просто разводят вот так вот с каждого, вот считайте 100 человек по 5000, вот полмиллиона рублей это каждый месяц как минимум, а то и больше скорее всего вот. вложив как говорится, там копейки там 100 евро они берут в аренду вот такое казино и разводят, причем очень частая схема этого развода на самом деле вот. не ведитесь на всякий лохотрон, нет ни одной рабочей схемы выигрыша в казино, ни одной. Это все полностью разводы, ребята. Вот, если вы играете в казино, играйте только в лицензионных казино. Вукан это мошенники. Вот, обзор лучших казино 2019 года я в описании оставлю, сможете посмотреть, какие казино стали лучшими в 2019 году. Но опять же, смотрите... Казино это не способ заработка. То есть, обмануть казино никак не получится. Это только развлечение. Это всего лишь развлечение. Выиграть в казино, конечно, можно, да. Но на долгую перспективу, если взять, на долгую дистанцию на длину, все равно вы будете в минусе. Если постоянно будете играть в казино, как я, вот, все равно вы будете в минусе в казино. И э, рассматривать его как способ заработка ни в коем случае нельзя. Это всего лишь развлечение. На этом все ребята, если вас кинули со схемами казино Вулкан, делитесь в комментариях, возможно еще какие-то схемы есть, о которых я не знаю. Ну, Ставьте лайки или дизлайки, если вам это видео не понравилось, а также подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.